Как избавиться от привычки экономить на себе. Ну, давайте для начала разберемся, откуда взялась вообще эта привычка, вот экономить на себе, почему люди начали, начинают экономить, ну даже не, не начинают экономить, а экономят, продолжают экономить на себе. Ну, в первую очередь, потому что родители на этих людях всегда экономят. То есть если вы экономите на себе, то скорее всего в детстве вы слышали. Там, ответом на ваши запросы, то когда вы маме, там, маме, папе, дедушке, бабушке говорили фразу "хочу эту куклу, хочу там мороженое, хочу конфеты, хочу там новое платьечко", вам говорили "переходи, у нас на это на тебя денег нет" или там "у нас денег нет", э, там, твои желания никого, никого не интересуют, нужно выживать, то есть какие-то э, другие, ну такие блокирующие останавливающая фразы. И вы, скорее всего, в детстве привыкли, начиная с детства, привыкли, что на себя, на свои желания денег не хватает, денег нет. Ну и э, привыкли, что свои желания оставлять, вот как-то вот вначале исполнять желания других старших, да, родителей, детей, там, ну других детей. Вот у меня была э, ситуация э, клиентка. Она старший, старший ребенок в семье. И так получилось, что когда она была маленькая, да, то ее родители жили достаточно экономно. Но когда появилась э, вторая дочь, то родители, ну там ситуация там, изменилась на, там, на рынке, нашли хорошую, качественную, хорошую работу, высокооплачиваемую, и э, в семье деньги появились. Но! Привычка экономить на старшей дочери осталась. Младшая дочь, она купается в изобилии, всегда купалась. А старшая дочь до сих пор, уже 30-40 лет, она все равно, даже родители до сих пор, будучи уже состоятельными любви, все равно на ней, на ней экономят. Да? Почему? Привычка. Что, ну, что следует делать, как из этого следует выходить? Ну, для начала необходимо поставить свои потребности, свои собственные, выше, чем потребности других людей. Да, вот осознать значимость, свою значимость да, для себя. Какой, для кого вы живете, с чьей жизнью. Когда вы пытаетесь помочь, так скажем, своим родителям, или там, другим людям, да, то на самом деле чего вы хотите? Да? Заслужить их внимания, заслужить их любви. Больше, чем вы имеете, вы не получите. Да? Поэтому необходимо научиться ставить свои потребности выше, чем потребности других людей. Научиться даже для себя ставить себя на первое место. Научиться заботиться о себе, любить себя. И, э, ну, это так Такая общая рекомендация. Ну и э, что следует делать? Начать с мелочей. Начать э, постепенно, по чуть-чуть покупать себе вещи. Покупать себе какие-то подарочки когда заходите в магазин, там продуктовый, задавать себе вопрос а чего я хочу, да, у меня есть список на дом, а чего я хочу, чего хочет мой организм, там вот сейчас там какую-то фруктовинку, либо там лето какую-то кисломолочку может захочется, может овощей каких-то, может наоборот мясо, то есть э, спрашивать себе, а что я сейчас хочу и стараться себе это давать, начинать естественно с мелочей, постепенно, постепенно увеличивать э, размер покупок, да, стоимость, величину этих покупок. Так постепенно вы разовете себе привычку угождать себе, не экономить, а именно угождать себе. Ну и конечно же необходимо начать любить себя. Да, в первую очередь принимать себя ну, такими, какие вы есть. Потому что для того, чтобы Угождать себе для того, чтобы оставить свои потребности выше, чем потребности других людей, нужно слышать себя, нужно принимать себя такими, какие вы есть, нужно э, слышать свои потребности, нужно знать, что вы хотите, э, и позволять этому, э, исполняться, позволять этому случаться в вашей жизни. Ну, для этого, конечно, есть таких есть рекомендации, да, что я могу порекомендовать вам. Ну, это пройти мой курс, мой тренинг ⁇ Возлюби себя да, ⁇ где я там, за 6 занятий помогаю полностью пройти трансформацию и начать любить себя. Ну и помощь это записаться ко мне на индивидуальную психотерапию, где мы, собственно говоря, тем же самым мы будем с вами заниматься увеличивать э, любовь к себе. Ну и такой вот дополнительный вопрос, да, разве это не эгоизм ставить свои интересы выше интересов других людей? Конечно же эгоизм, конечно, вы абсолютно правы, именно эгоизм. И если вы посмотрите вокруг себя, то вы увидите, что счастливы только эгоисты. Только те люди, которые умеют в первую очередь надо наполнить себя. Потому что, если вы будете наполнять, в первую очередь, других, то тогда вы всегда будете находиться в пустоте. Да? Вы тогда ничего не будете получать. То есть, в первую очередь, нужно научиться наполнять себя. Вот так. Эгоизм – это нормально. М -м Плохо, когда эгоцентризм или когда эгоизм э -м -м перерастает в некоторую гордыню и за счет других людей. Да, когда вы удовлетворяете потребности за счет других. Но когда... Вот вы знаете, противоположность эгоизму ⁇ это альтруизм. И вот это как маятник. Да, стопроцентный альтруизм, стопроцентный эгоизм. Вот стопроцентный эгоизм, да, эгоцентризм ⁇ это когда весь мир должен рухнуть, но ну, обслуживать мои потребности. Это плохо. Да. И стопроцентный альтруизм, когда... Для «Мне ничего не надо, все для других». Это тоже плохо. Да? Это две такие вот, обе черные полярности, неправильные. Да? Не, люди в обеих полярности все равно будут несчастливы. А норма, она посредине, когда вы находите некий баланс, да? но когда вы вполне позволяете себе наполнить себя и только потом из собственного избытка наполняете других. Как-то так. Хорошо. Ну и если вы понимаете, что да, надо меняться, добро пожаловать ко мне, вот как раз сейчас лето, период трансформации, э, хорошая возможность э, во время отдыха, во время там, отпуска поработать с психотерапевтом, ну или э, сейчас достаточно много людей свободного времени, как раз очень хорошо э, зайдет именно процесс исправления своих мозгов.